Человек должен всегда поддерживать в себя только одно свойство. И это его единственный долг. быть счастливым. Сделайте счастье своей религии. Если вы несчастливы, наверное, что-то разладилось, и необходима какая-то радикальная перемена. Пусть все определяется счастьем. Я гедонист. И счастье – единственный критерий, который есть у человечества. Никакого другого критерия нет. Счастье показывает, что все в жизни движется должным курсом. Несчастье дает указание, что то или другое в жизни разладилось, и в чем-то необходима радикальная перемена.